Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи «Борд Money. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года, основатель и руководитель фонда Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Дай Бог каждому, каждому проекту, каждой компании иметь такого админа, как у нас. Что хочу сказать о нашем фонде? Немножко расскажу, ребята, может тех, может, кто-то и не слышал, и не знает. Значит, наш фонд – это рабочие места, и социальная значимость нашего фонда в том, что мы даем, работ... даем людям зарабатывать, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия. И на сегодняшний день у нас уже... С 15 числа у нас, 15 сентября, объявлен предстарт новой а, программы жилищной. Это программа «Жилпром» а, про Мини и «Жилпромакси». И сегодня мы поговорим именно об, этих, а, про, об этой программе, а, так как старт назначен на 26 сентября в а, 19.00 по Москве. Но а прежде чем стать нашим партнером фонда, конечно, вы должны пройти регистрацию. Регистрация, вывод денежных средств, перевод между партнерами у нас в обязательном порядке а подтверждается через вашу почту. Почта должна быть Google или Яндекс, на другие почты письма не приходят. А пожалуйста, еще один такой вот нюансик. Письмо с подтверждением может попасть в спам. Так что проверяйте входящее и спам. Итак, вы зарегистрировались, подтвердили через почту свою регистрацию и оказались в вот таком вот кабинете. А Кабинет у нас все автоматизировано, бизнес наш полностью управляемый. Все везде, все настолько прозрачно, настолько кабинет легок в работе, что даже нет никаких претензий ни к администрации, ни к программисту. Все всегда в рабочем состоянии. Итак, первый а, а, шаг после того, как вы подтвердили свою регистрацию, конечно, вам нужно а, а, заполнить свой профиль. Профиль а, заполняется в разделе «Профиль». Вот, и я вам сейчас просто покажу, где установить аватар и какие у нас есть площадки для заработка денег. Немножко расскажу о нашем фонде. Итак, первое, это нужно загрузить, конечно, аватар. Загружаете со своего компьютера огромная просьба не ставить аватары в зоопарк. Ребята, наш бизнес очень серьезный. И поэтому здесь очень работают серьезные люди. Поэтому относитесь к бизнесу очень серьезно. Мы работаем не в зоопарке, не дворниками на цветочных клумбах. Поэтому а фотография должна быть настоящей. И как только приходит код от вашей фотографии, вы сразу же, он придет вот сюда на это место, вы нажимаете кнопочку загрузить. А Загружается сайт и ваш аватар устанавливается. Следующий шаг это, конечно, нужно заполнить профиль. А для чего нужно заполнить профиль? А для того, чтобы ваши партнеры имели связь с вами, как со спонсором. А, вот, на, вы должны прописать свой скайп, прописать свой номер телефона, указать свою страничку ВКонтакте. Для чего? А Для того, чтобы, еще раз говорю, партнеры могли с вами иметь связь как со спонсором. Вот как я имею со своим спонсором. Я могу своему спонсору позвонить на телефон, написать на почту, написать ВКонтакте и позвонить на скайп. У нас на некоторых площадках есть реинвест стола именно по броне спонсора. И в этом разделе вы указываете свои платежные системы, куда вы будете выводить свои заработанные денежные средства. Мы вывод у нас на Perfect Money и на Payer кошелек. На пополнение у нас подключена касса Фрей, где вы можете пополнить с любой платежной системы э, и Сбербанк, и Яндекс.Деньги, и Киви кошелек. Но если вы не хотите платить за транзакцию, вы всегда можете добавиться ко мне, а к Лене или к Денису, и можно внутренним переводом пополнить ваш кабинет. Итак, какие площадки у нас, у нас есть? Я уже сказала, что у нас будет старт площадки Жилфонда. Это Жилфонд ПРО Мини и Жилпром Макси. Эти две программы, которые вам дадут возможность не спать со своей тещей или со своей свекровью в одной комнате. Вы можете прекрасно заработать себе на квартиру, на дом, да на все что угодно. И следующая площадка у нас есть такая автопрограмма. Это автопрограмма Мини и автопрограмма Энерго. Энерго Мини и Энерго. Э, здесь... Ребята, уникальные две автопрограммы, где вы можете заработать э, даже э, на автопрограмме «Энергомини» вход 30 тысяч, а за один круг вы зарабатываете 2 миллиона 400 тысяч. Ну скажите, разве э, нет такого стимула э, заработать такие деньги? На автопрограмме «Энергомини» вы за один круг делаете 39 750 рублей. Это тоже очень хорошие деньги. И не один круг а вы э, там идет Счет 3 на 3, и поэтому у вас не три же партнера будет, а партнеров будет намного больше. И поэтому вы не только 39 750 рублей заработаете, а намного-намного больше. Если, конечно, не будете не сидеть и не крутить мухом дули. Прошу прощения за такое выражение. Итак, следующее у нас MLM площадок 6 это наша площадка. Я ее тоже очень люблю. Это World Money. Мы стартовали с ней с этой площадкой и три месяца работали все только на этой площадке. А потом только у нас появилась площадка ПД. А здесь на площадке World Money за один круг вы зарабатываете 106 тысяч и за 20 из этих 106 тысяч вам 86 тысяч на баланс для вывода, а за 20 у вас идет активация площадки уникальной нашей самой крутой, самой такой любимой моей Golden Ring. Эта площадка дает возможности, ну неограниченные возможности для заработка денег, ребята. Это э, площадка World Money, это первые вороты, э, выход на эту площадку. Итак, следующая площадка, как я сказала, площадка PD. Э, здесь вы можете заработать, она очень маленькая, и доход, конечно, по ней э, за 3800 за, да, за один круг вы э, на выводе ставите, а за 1000 рублей у вас идет активация а, первого стола на World Money. Ну, сходить в магазин, оплатить коммуналку там за свет, за газ, а, можно с этой площадки. Я хочу сказать за себя, у меня активированы полностью все площадки и я приглашаю на все площадки, работаю по всем площадкам. Итак, следующая площадка Golden Ring Mini, это вторые ворота, выход на площадку Golden Ring, вы работать будете на этой площадке, там всего два рабочих стола, вы будете постоянно получать по 10 500 и плюс... У вас будет на три уровня в глубину реферальные вознаграждения, и по уровням это по площадке Клевер Мени и площадке Клевер. А вот когда вы отсюда уже выскочите на площадку Golden Ring, то по Golden Ring вы будете пассивный доход получать по World Money и по площадке ПД. Вот такая вот уникальная закольцовка. Респект нашему админу. Многие проекты, админы так хотят скопировать у нас а, именно эту закольцовку, что только они не придумывают, что они только не делают. Но у них не получается. У них нет такой головы, как у нашего Дениса. Так что уникальность у нас уникальный. Уникальный наш фонд и уникальный наш админ. В разделе партнеры у вас будет отображать, будут отображаться партнеры до пятого уровня в глубину. На каждом партнере видно, на какой площадке, сколько площадок у него активировано. Все прозрачно, все везде настолько кликабельно. На каждой площадочке у нас есть ролик по маркетингу, есть слайды, все. Все только для наших партнеров. Все условия созданы для заработка денег, чтобы было удобно зарабатывать и делать даже презентации, рассказывать партнерам. Итак, начнем. Жил про мини. А, ребята, еще раз напоминаю, старт этой площадки 26 сентября в 19.00 по Москве. В 18.00 по Москве будет предстартовый вебинар, будет вести его Денис. И поэтому я заранее всех предупреждаю. Приходите! приходите, чтобы потом не было никаких претензий, чтобы не знали, не слышали и не видели о том, что у нас стартует новая программа. Итак, вход на эту программу будет у нас 5000. Вы активируете за 5000 первый блок. И вы видите, что это первый стол, это семиместный стол. И как во всех семиместных а, столах, а, эти два две, плечи идут, левое и правое плечо, это идут вышестоящим спонсором, вашему спонсору. А вот а, это не связь, второй уровень, ребята, это полностью вся ваша зарплата. Все начисления идут именно а, а, с, а, с третьего уровня. Я сказала со второго. Прошу прощения. Итак, вы активировали. А это приходит сюда к вам первый партнер на это место становится. У вас реинвест идет. Вы можете выставить вот сюда в это плечо в ваш реинвест. Итак, когда только приходит к вам на это место второй партнер вам 2,5 на баланс для вывода две с половиной идет в накопительный баланс. Как только приходит третий партнер на это место, вы получаете полторы тысячи на баланс для вывода, а две с половиной идет в заморозку и по пятьсот рублей идут вышестоящему спонсору и вашему спонсору. Смотрите, две пятьсот и полторы. А вход сюда пять Вот. Здесь 4000 и здесь 1000 рублей, которые распределяются по 500 рублей а, спонсорам. Итак, у вас закрывается первый блок и вы переходите автоматом на второй блок. Сюда должны прийти ваши два партнера. Они дают вам тысяч переход в третий блок. Итак, вы перешли в третий блок. За вами идут ваши партнеры, ваши ренвесты, реинвесты ваших партнеров. Плечи идут вышестоящему. Сюда приходит первый партнер. А Ренвест вы можете по броне выставить сюда в это плечо. А вот в двадцать. 20 реинвест этого, прошу прощения, этого стола. А вот когда приходит второй партнер, вам 10 тысяч на баланс для вывода, а 10 идет в накопительный. А когда приходит третий партнер, вам 7500 на баланс для вывода, 10 идет в накопительный. И плюс с этого третьего партнера, да, с этого третьего партнера, вам э -э, вышестоящему и вашему спонсору по 1250, это 2000, идет э, спонсору и вышестоящему спонсору. Четвертый партнер, это идет 20000 заморозку. так 20 и здесь 20, 40. У вас идет активация за 40000 э, четвертого блока. И здесь должны прийти ваши два партнера, которые вам дадут 80 тысяч, переход в пятый блок автоматом. Итак, плечи идут вышестоящему. А, а вот сюда приходит первый партнер, ребята, 80 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер приходит, 80 тысяч на баланс для вывода, а 50 тысяч идет, распределяется, накапливается на переход в Жилпро Макси. Итак, здесь третий партнер, 80 тысяч. А здесь не 80, ребята, прошу прощения, это 30 тысяч. А 50 идет в накопление. Итак, 80 тысяч. Четвертый партнер, 80 тысяч. Итак, и вы уже со второго партнера выскочили куда? Вы выскочили в жилпро Макси. Вот за 50 тысяч. Итак, ребята, сколько? Давайте посчитаем: мы здесь заработали. Да, супер. Заработали. Поэтому всем советую активироваться, пополнять кабинеты и участвовать в старте. Развивайте свой бизнес. Как можно больше говорите с людьми. С закрытым ртом бизнес не построишь. Итак, вы, у вас автоматом активировался жил про Макси. А сюда на эту, на эту площадку за вами шаг за шагом идут. Дублируют своего спонсора, идут э, партнеры ваши партнеры, реинвесты ваши и реинвесты ваших партнеров. Итак, сюда плечи идут вышестоящему а как только приходит сюда первый партнер, 50 идет на реинвест, вы можете выставить сюда в это плечо. А вот когда второй партнер приходит, вам 25 на вывод а 25 идет в накопительный. А с третьего партнера вы получаете 15 тысяч, а 25 идет в накопительный. И по 5 тысяч, это 10 тысяч, по 5 тысяч делится спонсору и вышестоящему спонсору. А с четвертого партнера и плюс с накопительного баланса у вас списывается и автоматом покупается второй блок за 100 тысяч. А сюда должны прийти ваши два партнера, которые дают вам переход в третий блок за 200 тысяч. Ну и здесь плечи идут выше. Сюда приходит ваш партнер. За 200 тысяч идет реинвест именно этого стола. Вы можете выставить сюда в это плечо. А второй партнер приходит. Вам 100 тысяч на баланс для вывода. 100 идет в накопительный. Второй партнер, третий, вернее, приходит сюда. 75 на баланс для вывода, 100 идет в накопительный. И с этого третьего партнера по 12500 рублей каждому а, спонсору идет а, на баланс для вывода. А вот четвертый партнер, это с четвертого и этим, а, с, с этих это 100-100, и у вас за 400 активируется четвертый блок. А вот сюда должны прийти два партнера ваших, или ваших два реинвеста. И они вам дают переход за 800 тысяч в пятый блок. А плечи идут сюда, а вот на это место, когда приходит партнер, вам 800 на вывод. Второй приходит партнер, 800 на вывод. Третий партнер, 800 на вывод. Четвертый партнер, 800 на вывод. Итак, вы за один только круг заработали сколько? Да шикарно. 3 миллиона 706 тысяч 500 рублей. Отлично. Здесь расчет сделан 3 на 3. Поэтому у вас же не будет только 3 или 4 личника. А у вас будут... Если вы будете сидеть приглашать, то у вас будет как можно больше. Развивайте свою первую линию. И будет у вас не только 3 миллиона, а будет еще больше. Вот такой вот, ребята, наш денежный фонд. Если у вас есть вопросы, если нет вопросов, то... Мы с вами прощаемся, идем работать, нас ждут великие дела. Нужно сидеть и приглашать развивать свой бизнес. Те ребята, которые смотрели вебинар на YouTube-канале, ребята, добро пожаловать в нашу команду, в наш фонд. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем пока-пока. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи помощи World Money.